Всем привет, с вами Райан Сервис, меня зовут Алексей, и мы продолжаем наш эксперимент под названием майнинг или добыча криптовалюты. Сегодня 18 день отчетности. Всем спасибо за то, что продолжаете подписываться на мой канал. И продолжаете вместе со мной вести отчет. Так, в табличке я немного сделал изменения. Выписал вот здесь э, сумму вывода на кошелек с 31 августа, чтобы в дальнейшем не заходить на кошельки и не выписывать. Вот здесь у нас две выпады: это 6 сентября и 12 сентября. В предыдущих видео, как вы видели, я их всегда плюсовал. Сейчас я выписал в табличку, и мы к этой сумме будем приплюсовывать только число намайненного эфириума на текущий момент. Так, и давайте берем данную сумму. Прибавляем к ней подтвержденный баланс. Заходим на PU2 в PO. Обновляем страничку. И прибавляем подтвержденный баланс. Теперь прибавляем неподтвержденный баланс. Записываем данное показание в табличку дохода. Сегодня у нас 17.09. То же самое делаем с секретом. Заходим на сайт coinmine.pl, обновляем страничку. Берем подтвержденный баланс и прибавляем неподтвержденный баланс. Подтвержденный баланс у нас равен 0,1954 декрета и неподтвержденный 0,005 декретов. И получаем 0,1959 декретов. Теперь выписываем курс эфириума на сегодня. Заходим на сайт CoinGecko, курс эфириума, обновляем страничку. И видим, что курс эфириума составляет 14552 рубля. Записываем нашу табличку. То же самое делаем с декретом. Записываем курс декрета, заходим на сайт CoinGecko. Обновляем страничку и выписываем показания декрета. Курс декрета составляет 1702 рубля. Выписываем эфириум относительно рублю. Эти показания будут у нас количество намайненного эфириума за 18 дней. Берем наше показания которые мы намайнили, и вставляем в конвертер валют. Получаем 1859 рублей 33 копейки. также самое делаем декрет. Выписываем наши показания. Вставляем в конвертер валют декрета и получаем 333 рубля 56 копеек. Итого у нас получается. По эфириуму мы намайнили где-то 180 рублей. А по декрету мы наманили 25 рублей. Все, всем большое спасибо за просмотр. Приходите завтра. Завтра будет новый отчет. Всем пока.